Твой чудесный юбилей! Ты шампанского налей! И беги гостей встречать! День рождения отмечать! Тосты славные звучат! С юбилеем! Все кричат, обсуждают твой успех, льется музыка и смех. Стол изысканно фейерверка фейерверков шум стоит. Все целуют, обнимают, юбиляра поздравляют. Пусть исполнится мечты, чтобы был счастливым ты, чтобы стала жизнь богатой. Поздравляю с круглой датой.